лорд и художник Гольбейн. Художник Гольбейн э, много лет работал при английском дворе. И многие представители английской знати хотели иметь портрет работы Гольбейна. Один из английских лордов настолько досаждал художнику, что тот, не выдержав, спустил его с лестницы. Обиженный лорд бросился с жалобой королю Генриху. Король Генрих, выслушав жалобу своего лорда, ответил ему, милорд... Вы угрожаете, что если что, вы убьете Гальбейна, защищая свою честь. Так я запрещаю вам делать это, ибо я могу взять семь мужиков и сделать из них семь лордов, таких же, как и вы. Но даже из семи лордов, таких, как и вы, я не смогу сделать одного Гальбейна.